Уже зная своих постоянных клиентов и из их предпочтений выбирая новых клиентов, предложите что-то новенькое. Предложив, посмотрите, как на это они отреагируют, понравится им это нововведение или нет. Через какое-то время проанализируйте нововведение и сделайте окончательное решение, дать жизни этому или нет. Делайте это периодически, ведь постоянным клиентам всегда нравится что-то новое.